богач из Бруклина. Богатый житель Нью-Йорка, который умер в 1919 году, был хорошо известен за его богатство и неординарность. И его последняя воля никого не удивила. Он оставил инструкции, в которых он написал следующее «У меня есть 71 пара брюк. Это мое последнее желание. Они должны быть проданы на аукционе после моей смерти. Доходы должны быть переданы бедным. Продавать брюки не более одной пары в руки. Все было выполнено, как он хотел. Позже было обнаружено, что в брюке был вшит мешочек с десятью 10 100 долларовыми купюрами. В своей семье он ничего не оставил. Джон Уайт Когда Джон Уайт из города Самерсет, Англия, умер в возрасте 96 лет, он оставил сорок тысяч своему племяннику Ричарду, но самое интересное заключается в оставшихся двух миллионах. Эти средства были завещаны церквям, школам Сомерсета. Его просьба была выполнена. Он любил удивлять людей, сказал племянник Ричард. Чарльз Миллар Вэнс Канадский адвокат Чарльз Миллар Вэнс был известен среди своих друзей как великий шутник. И никто не был особенно удивлен его необычному завещанию. Неженатый, бездетный Миллар имел троих друзей, которые ненавидели друг друга, поэтому он оставил им дом для отдыха на Ямайке. Но посещать они его могли только одновременно, то есть втроем а за большую часть наследства в размере 750 тысяч он объявил конкурс. Победителем считалась женщина, родившая за 10 лет после его смерти больше детей в городе Торонто. Через 10 лет после длительных судебных тяжб приз разделили шесть женщин, которые за 10 лет родили по 9 детей. Доктор Миссарош Доктор Миссарош, скончавшийся в 1930 году, будучи неженатым и бездетным, завещал 50 тысяч долларов и всю недвижимость молодой малоизвестной австрийской актрисе Корин Уорд. Он был тайно влюблен в нее и боялся признаться в своих чувствах. Анри де Лассаль. Опять же, в 1930 году молодая актриса оказалась неожиданно богатой благодаря наследству от незнакомца. Лилиан Мерлап была проинформирована письмом о том, что друг ее покойного дяди завещал ей 700 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, из которых она должна была вложить в детский фонд. Луис Карлос де Наронье Кабрал де Камара. Когда Луис Карлос умер в 42 года, он не был женат, детей у него не было, да и родственников не осталось. Чтобы имущество и сбережения не достались государству, он завещал все 70 незнакомцам. Выбрал он их по телефону книге Лиссабона, тупо тыкая пальцем. Арчимальд Макартур. У Макартура был загадочный характер. Он жил в Висконсине и разбогател на адвокатском бизнесе. В 1922 году он переехал во Флориду и после смерти завещал своим родственникам ровно по 5 долларов. Остальные три миллиона он завещал бездомному незнакомцу, известному на весь родной Дадживиль, с которым у него однажды состоялся, как он говорил, самый душевный разговор за всю жизнь. На соревнованиях по спортивной ходьбе один из участников на заданной дистанции достиг скорости 3 метра в секунду. С какой скоростью выбрасывал он при ходьбе ступню каждой ноги?